Я здесь. Что ты мне хотел показать? Чушь, первая. Двигающиеся картинки. Что там? Ладно. Посмотрим. Что он мне хотел показать? Наверное, это. Чухольная машина. Она не работает. Нужно запустить энергию. Я, по-моему, не туда зашел. Хорошо. Видимо, я должен заставить это как-то работать. Точно. Маленькое давление. Хорошо. Смотрим. Мне нужно собирать вещи. Хорошо, я взял пластинку. Здесь что-то еще есть. Книга. Интересно, а чем она? Иллюзия жизни. Хорошо. Что это? Игрушка Бенди. Как хорошо. М -м -м. я еще что-то должен найти. Опа, ничего нет. Фух, я собрал все предметы. Теперь я могу включить давление. Интересно, что показывает проектор? Ничего. Хорошо, я уйду. Не вот сюда. Готово. Что? а а все хорошо. Топорик. Ну теперь мы поговорим. Вот тебе.